Всем привет, меня зовут Елена Нечаева. Сегодня у нас пятый день обучения VIP-Advanced. Сегодня у нас тени сплошные целый день, и мне кажется, это будет даже сложнее и дольше, чем губы. Мы будем очень все воздушно делать, стараться, чтобы ошибки были минимальные, потому что на веках исправлять все крайне сложно и не нужно, надо, чтобы было идеально. Первый день век у нас был такой э, расслабленный, и мы все больше учились, смотрели, ну, работали с поправками. Сегодня я буду стараться вмешиваться минимально, чтобы мастера делали все сами максимально. Я даже, возможно, дам вам совершить какие-то небольшие ошибки, чтобы они знали, как это бывает и как это исправить, когда они приедут домой и останутся одни. У модели совершенно у всех разные пожелания. Кто-то хочет огромных разноцветные тени, кто-то хочет вообще совсем малюсенький, невидный. А это значит сложнее работать, потому что надо прям вообще безошибочно. А, площадь очень маленькая и все должно быть идеально. А, ну, Будем сегодня много работать. Сложности были положить это все так, чтобы не было переходов, пятен и чтобы не потерять форму. Было тоже Важно. Здесь мы исправляли, меняли по форме неравномерно прокрашенную межресничку. На одном глазу у нас был шрам. Еще, да, небольшой дефект. Дефект, да, шрам. Вот он создавал сложность. В общем, все было легко. У нас тут большие глаза, но немножко опущенные вниз. Очень сложно рисовать эскиз на таких глазах. Но Тирослава вот справилась. У нас будет очень такая нежная, воздушная работа. Коричневый, практически незаметный макияж. Как ты справилась с Этим? Я справилась. И хорошо была очень работа, да, но она справилась. Единственное, что вот тут небольшие синячки, но потому что очень близко расположены капилляры. Как ты справилась с такой работой, сложной? Легким напылением и совершенно нежно работать. Я приду к вам. Да? Еще придете? Наш пятый день подходит к концу. Тут у нас очень большие тени, ложатся, кстати, отлично, она справляется очень хорошо. Там у нас страдающий клиент с межресничкой, которую невозможно доделать. Короче, день такой длинный и... Тяжелый для мастеров. Тяжелый? Нет? День длинный, но мастера справляются им хорошо. Они любят, те, они любят делать все, потому что очень такая воздушная, фееричная работа. Очень интересная и очень сложная на деле. Добиться легкости и воздушности может не каждый. Много интересного будет завтра. Всем спасибо за просмотр. Приходите, смотрите нас еще.